Привет всем, меня зовут Макс Рез, я думаю каждый мечтал о 100 баксов, 100 долларов, ну или хотя бы хоть что-то, это даже какого-то зарплата, чтобы зарабатывать больше и получать таких вот долларов, то вам нужно, ну сейчас 1 доллар, да? это обычно, но думаю, что можно увеличить, как это сделать, сегодня я вам расскажу, Название ролика я, наверное, знаете, назову, как заработать 100 долларов или больше, или приумножить их, вот как-то так вот. Как это сделать? Значит, я записывал ролик э, на три варианта. Давайте разберем теперь э, один вариант. Чтобы у вас такой доллар быстро получился, то хобби вам не поможет, потому что вам придется э, другой путь например покупать акции в долларах 20 долларов одна акция тут на 100 долларов как думаете сколько акций вы сможете купить 5 штук 5 штук акции сможете купить их и за 100 долларов сначала хотя бы одну акцию попробовать даже если вам не 18 я уже записываю видеоролик если вам не до 18 вы сможете до сих пор столько заработать, хотя бы за полгода, хотя бы за год я столько заработал раньше, теперь могу побольше, как это сделать, смотри в этом видео. ну уже мы уже продолжаем, я думаю, я знаю и я думаю, что вы знаете про майя долларов. майя долларов заключается в том, что нужно один доллар самнуть его на пирамидку, и получится камень удачи. Смотри, видео на видео. Там найдется а 100 долларов сложить тут нереально, потому что у них нет паршнений, чтобы иметь 1 доллар. 100 долларов – это как будто один доллар будет 100 таких. Чтобы создать такой доллар. Поэтому, чем раньше вы начнете, тем вы приблизитесь к цели 100 долларов. С одного доллара и так начинать. Главное тут начать. Как заработать их? Можно контент снимать, как я сейчас раньше снимал Roblox, делал стримы. И, грубо говоря, 20 долларов за 3 месяца можно заработать. Если вы не 18, вы не работаете, а вы учитесь. Можно, конечно, просто да, учиться, продолжать навыки ух ты это прикольно будет эм, нужно одновременно чтобы не было скучно только учиться я также делал потом побольше и получилось э, если полностью историю то напиши в комментариях ставь лайк подписывайся на YouTube канал кстати в описании там будет поподробнее название видеоролика и в чем суть этого видеоролика как это так вот Вроде все всем удачи всем пока если что я пропустил напомню в комментариях короткие ролики снимаю что времени не тянулось туда снимает вообще-то 40 минут ролик рассказы по полной мы рассказали больше чем я думаю. кто-либо может быть э, лучше чем 8 минутный ролик а у нас с вами 4 минут два раза меньше времени вы потратили чтобы узнать как заработать 100 долларов? Долларов просто, наверное, супер. Всем удачи и пока. Счастливых вам долларов. Когда нового, ну, тогда праздники. И тогда вы сможете заработать. Смотри мои видео и узнаешь почему. До конца смотри. По рекомендациях.